Вот такое у нас наворотили в этот раз. Не знаю, кому там что-то там не делают. Нам все делают. В прошлый раз, в другом отеле, и в этот раз. По поводу номера в номере есть все необходимое холодильничек торшер вот такой вот картины на стенах приносят чай кофе чайничек есть холодильничек такое нормальное зеркало тут уже правда прошу прощения вещей навалено нам вчера у нас вчера был день рождения у сына фруктов еще принесли и принесли нам там швепсы, всякие фанты, спрайты и так далее. <музыка> Холодильник, этот самый телевизор. Есть русские, украинские, итальянские, арабские и польские каналы. Две прикроватных тумбочки. Возле одной есть розетка, возле второй нету. Вот в таком. В стиле номер оформлен. Телефон, утюг мы с собой брали, кровать для сына и кровать, соответственно, для нас с женой. Также в номере есть шкафчик плотиной для вещей, там еще есть сейф. Панная стандартная, традиционная фен -балера унитаз с биде, горячая холодная вода, душевая кабина, большая раковина с таким из камня какая Вот поэтому а и кондиционер кондиционер работает в принципе ну, в номере не жарко все хорошо нас все устраивает, убирают каждый день. Ну, не забывайте оставлять благодарность тогда все у вас будет. Так, ну вот обзор ванной комнаты. Есть такие удобные полотенцесушители, их тут два. Фен Валера, все мы его хорошо знаем, кто отдыхал в Египте. С розеткой, кстати, розетка рабочая. Большое зеркало. Тут еще полотенце-сушитель. Душек стандартно. Такой маленький компактный номер и туалет. Чистенькие со всеми делами. А, и что понравилось в этот раз такая большая-большая вентиляция, которую можно отключать. Там жалюзи, их можно закрывать, если боитесь комаров, они к вам не прилетят. Тут у нас на двери стоимость услуг, кого интересует. Это вид из номера. Сразу в бассейн, а за бассейном у нас красное море по ступенькам спускаемся и идем купаться на риф